Разговор по чесноку на радио UFM. Дорогие радиослушатели и телезрители, в эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова. Сегодня у нас в гостях представители самых разных стран планеты. Иностранцы, решившие связать свою жизнь и судьбу с Россией, конкретно с Казанью. И сегодня мы будем говорить с ними о том, почему они решили приехать в наш город и жить в нем. Что им здесь нравится, а что нет, с какими проблемами они сталкиваются. Итак, я хочу представить наших гостей. Это Унмену Марсиаль, студент из Бенина, страна в Западной Африке. Добрый вечер. Наталья Дедусева, студентка из Кыргызстана. Здравствуйте. И Ван Бу, студент из Китая. Исамс. Исамсес. <свят> Первый вопрос, конечно же, будет: почему вы выбрали Россию, чтобы здесь учиться? Почему конкретно Казань? К вам вопрос. Так, у нас в стране, в Бенине, когда заканчиваем школу, те, которые получают ну, самые хорошие оценки, их отправлять везде в мире. То есть, у меня получилось, меня отправ... ну, то есть, конечно, по специальности. У меня получилось, что меня отправили. Ну, Вы были хорошим учеником, лучше ну, учеником да, это, в школе? Ну да, это точно. Ну, mm -hmm. есть другие, которые учатся тоже во Франции, в США и так далее. И потом они сообщают, ну, где, ну, где ты получил грант, то есть у меня получилось, мне сказали, что ты получить грант поехать в Россию. Я говорю, хорошо. Вот, и, ну, это так, я получил, получилось, что я приехал в Россию. Обрадовались, когда узнали, что будете учиться в России? Ну, не так, потому что, когда мне сказали прямо получить грант поехать в Россию, первый первое, который мне пришлось в голове, это что, у холодно, и тогда так холодно в России, потому что мы видим по телевизору, показывают, что люди одевают такие куртки. вообще, я говорю, да? Смогу ли я держать? Ну, держать. Я такие вопросы себе спросили. Еще, ну, говорили про расизм, есть расизм в России, ну, говорили. вот. Это у вас в стране так говорили? Ну, да. да. Или какие-то слухи ходили? Слухи, слухи так говорят, вот. Ну, меня родители позвали, Сказ... Ну, спросили, ну вот, за зарубежную учиться, ну, за границу учиться и приехать большим человеком или оставаться здесь у нас учиться. Я говорю, поеду. Ну, я буду, конечно, маленький, Ну, вот, отправить 20-летник зарубежную, ну, вы, не знаю, если вы, мать, ну, это тяжело для... Мама провожала со слезами? Ну, Тяжело было для моих родителей меня отпускать, поехал за границу. Это, это без, ну, так маленький, так тяжело. Вот. Ну, в конце концов, как это было мое решение, они согласились, уважали. Вот они бы сказали, что будем тебя поддерживать. Вот, и я приехал в Россию. Именно в Казани это я не выбрал это государство меня вибра, потому что... Ваша страна выбрала? Да, ну моя страна uh -huh. вибра, что вот у тебя по направлению, по приказу, ты должен учиться в Казани. Вот так получилось, что я приехал в Россию и при, ну, попал в Казань. Ну вот. и как впечатление о Казани, первое впечатление? Что скажу? Я скажу, что я буду говорить, что... Это не очень хорошие были. Почему? Потому что я приехал в этот 3, 3 ноября 2011 году. Это уже холодно здесь, в России. Я легко одевался. А когда только с самолета приехал, да? О, такой холод, я говорю. Вау. Точно говоря, это правда тогда. Вот. Но потом нам сказали, ну вот, здесь посоветовали немножко те, которые старшие вкусные которые у нас были, которые учились в Москву, нам советовали. И вот. И еще и нам, нас встретили, конечно, в Москву. А чтобы доехать до Казани, это была первая проблема. Потому что мы не, мы не поняли, конечно, язык, я не знаю алфавит, русский алфавит, я не знаю, это как китайский язык для меня до того, как я приехал сюда. Ну, не обижай, конечно. Вот. И мы при, это нас отправили в Казани, ничего не зная, в, это, на поезде, просто сказали нам, что после три назад часов вы будете в Казани. То есть поезд идет 13 часов да. из, из Москвы в казани Вы, конечно, не понимали, что за город да, Казань. Вы, да, да, вы да, считали, да. сколько часов вы едете, да? да, и да. На тринадцатый час вы, вот, вы должны. Мы смотрели на часы каждый раз, каждый раз, каждый раз, и опять. Но ну, это то на конце концов приехали в Казани. О, на вокзал. Ну, у нас старшие костники, они были в курсе, просто они не приехали в Москву, но они были на вокзале, нас, они приех, пришли, приехали нас встретить, и вот о, на конец, конце концов. Первый, я заметил, что этот как может длиться поезд 13 часа у нас вообще, что будет это в городе, маленькая страна, два часа, один час, минут, это а 313 часов я говорю, о, вау. Вот такая вот страна Россия. Я вот, Это, еще, да, ну, это, еще не конца это были мои первые впечатления. Когда я Наталья, в а вот почему выбрали Казань? А, ну, вообще, когда училась еще в Кыргызстане, я всегда думала, что я уеду в Россию. А, там тут жили мои родственники как -то Россия, в Казани жили? А, нет, они живут в Москве, поэтому Россия была такой для меня тоже родной страной, несмотря на то, что родилась я в Кыргызстане. А, учился в школе тоже на пятерке, и с подругой уже в одиннадцатом классе, когда время было выбирать, какой институт, мы решили... А у нее старшая сестра уже здесь училась в Казани. Мы думаем, может, в Россию? Давай в Россию. А, подали документы, прошли... Ну, такие с ней все счастливые Поедем она, поедем, и поехали Вот, приехали в Казань Ну, конечно, с родственниками было как бы расставаться очень тяжело, сложно Вы из большого города в Кыргызстане? Где вы там жили? Ну, я не в самой столице, но так нормально, Поэтому я одна дочка в семье И поэтому родителям было особенно сложно, наверное, и мне тоже расставаться вот, но потом уже привыкла, ездила в Москву к родственникам, Казань, конечно, для меня не сразу, я когда приехала, стояла напротив кольца и думала, это центр, ну, я думала, Казань, там, наверное, сейчас будет что-то вау, я скажу, что там такой центр, такая столица, Казань, такой город, но потом со временем, когда я стала гулять по городу, дворец земледельцев, Кулшариф, Казань стала... Mm, так сказать набирать обороты в вашем сознании <свят> моем сознании да она больше стала мне нравиться и сейчас я вполне уже довольна рада что я нахожусь в этом городе mm -hmm. все классно <свят> ван хочу обратиться к вам вы почему решили в казани обосноваться а я сначала хотела это русский изучать я еще живя в Китае, да, в Да, когда я еще живу в Китае, там еще, ну, я хотел русский язык изучать. Ну, потом я еще до сначала в Минске там учил. В Минске, в Беларуси Да, первый учили. там несколько месяцев. То есть сначала из Китая вы поехали да, в Минск? Да, да, да, И потом там этот рук у меня есть хороший, очень близкий, меня посоветовал сюда учиться именно в КФУ. Он сказал, мне там учили, учили Ленин. Но я их очень люблю. Учился Ленин? Ага. То есть вы поступили в КФУ, в Казанский да. федеральный университет, потому что там учился Ленин? Да. Просто это КФУ в Китае, очень известные, которые русские знают, очень известные. КФУ в Китае много знают? Ну, которые русские знают, все знают КФУ, это университет. То есть Казань известна в Китае именно благодаря нашему университету. Ну, помогает. Да. Mm -hmm. yeah. И вы, то есть вы приехали сначала в Белоруссию, там вам друг посоветовал mm -hmm. учиться в Казани, что в Казани лучше, потому что там учился mm -hmm. Ленин. Well, хорошо, идут, а еще лучше. <laughs> <laughs> да. И вы как вы приехали в Казань, ваше первое впечатление, когда вы в Казани увидели? Ой, как сказать, прям мне все нового. Ничего нового? Нет, все нового. А все новое? Mm -hmm. Да, да, да. Mm -hmm. Ну, город не так и порешая. Ну, это все красивые, маленькое, ну это ну, не так прощая. Чистые, очень добрые, все, ну, все в порядке. <свят> это пешеход, машину все выступает, все хорошо. Мне, ну, да. Ну, вы же приехали из большого города тоже, да, из Китая? Да. Вы жили там в большом. Сколько в Шанхае миллионов? Ой, честно, не могу сказать. <свят> <свят> ну, <свят> вы приехали да. из одного большого города в другой да. большой город. Разница все-таки есть между Казанью и Шанхаем, я думаю. Ну, да, да. Шанхай там это шумно очень. Очень шумно. Да, Казань тише. тише, это спокойно жить. Очень хорошо. Куда-то хотите ехать и все успеть. Угу. Да, я в Москве тоже несколько раз там был. Ну, город большой, шумно. Ну там, конечно, магазин ну, выбрал побольше. Но я думаю, это не проблема. Казани. Москва есть, и тут все есть. Я больше не был в Казани. Так, куда ну, пробка поменьше, куда есть и ну, успеть. Все хорошо, спокойно. То есть Казань такой компактный для вас уютный город? Да. Поэтому вы решили здесь остаться? Я хочу. Понятно. Уннэно, а вот если говорить о сложностях, да, мы тут все красиво так поговорили о Казани, какая она прекрасная, замечательная. А я не верю, что вот вы приехали в Казань, и все как по маслу, все складывалось замечательно и хорошо. Все-таки были, наверное, какие-то трудности, Но даже если мы будем говорить про языковой барьер. Да, трудности были. Ну, если разрешите, я буду говорить, что для всех иностранцев есть всегда трудности. Ну, я исключаю и страну СНГ. В СНГ есть всегда трудности. Особенно тех, которые приехали из дальней зарубежной. Как вы так правильно сказали, Первый трудности ⁇ это языковый барьер, потому что это совсем другой язык для нас. Второй это адап ⁇ это адаптация, потому что это совсем другая культура, другой народ. Нужно заново все учиться. Вот. Языковые барьеры, как сказать, если я буду начинать говорить про языковый барьер, когда я приехал, я немножко, если разрешайте, расскажу про свои, свою историю, которая у меня есть лично. Когда я приехал в Россию, да, у меня, мы, как и всех иностранцев, которые приехали в этом году, в этом году мы начинали проходить подготовительный факультет. Первый трудность это что? мы не могли понимать друг друга. Преподаватели не понимают по-английски, а мы не понимаем по-русски. Преподаватели не понимают по-французски, а мы не понимаем по-русски. То есть, ну, благодаря кифеу ну, ну, я могу сказать, потому что они смогли найти какой-то программ, который этот мог нам это, который мог подходить к нам то есть с рисункой всякие эти вот и еле-еле мы начинали говорить по-русски папа мама всякие эти начинали раз, потихоньку разговаривать на русском языке и также нам советовали больше общаться с людьми чтобы и быстро говорить, и быстро понимать. И больше общаться с друзьями. Ты будешь, ты будешь подходить к человекам на улице, допустим, да? Потому что есть первые выражения, которые нам учили, как мы можно достигаться до, и мы нам познакомиться с вами. То есть не будешь же подходить на улицах к человеку и говорить, да, да я, я иностранцев не... нужно да, общаться да, да, да, По-русски да, учить да, русский да. язык, можно с вами познакомиться. Да, допустим, человек после труд, ну, трудный день, он уставший, он идет по улице, да, ти, и он это... к нему подходит. Мы он вам с вами познакомился. Это вами нормально, что он будет злиться над тобой. Вот. И ну, также некоторые нас поняли и с нами. Ну, Откровенно общали, потому что они ну, поняли, что мы стараемся практиковать ну, язык, который мы учимся в, в универе. То есть это трудности, это первый языковый барьер, который у нас были. Но это зависит от тебя, потому что я, знаю, я думаю, что это... мы все в России, окружающая среда, хочешь или не хочет ты научишь. Ты если ходишь. ты хочешь да. жить, то нужно Да, если язык. ты будешь жить в России, хочешь или не хочешь, ты научишь. Потому что окружающая среда тебя помогает. Везде ты ходишь. Ты ходишь везде, это на русском говорят. Татарский язык, конечно, есть в Казани, но официальный язык это русский язык. Вот, языковой барьер есть, но можно что-то делать. Это. Можно научиться. Да, можно научиться. А потом... Когда я говорю про адаптации, если я кухня, наша кухня, это не русская кухня, тут едят супи. Я первый раз суп вижу здесь в Казани. Я говорю, я не стесняюсь. Первый раз я вижу суп здесь. Я никогда не ел суп. У нас есть другие еды. Ну, конечно. вот. И как делать с этой новой кухню? Сначала кушать спагетти, потому что это ну, общий, Интересный, это да? интернациональный. Вот еще другой трудностью. Как привыкать к холоду, русской холоду? Холод. Это здесь в России очень холодно, особенно в Казани. И представляете, что когда я приехал здесь в России, это ну, после, когда я был на первом курсе, да, и зима, во время зимы я думаю, что было даже минус 31 я говорю, о боже мой как я буду, куда денется как я могу ходить на, по улице с этой погодой вообще я не могу то есть я прихожу к выводу, что часто заболели, потому что часто болели первый год да, потому что у нас нет зимы, у нас нет зимы вот, и только тепло ну, конечно, влажная температура у нас это, постоянно плюс 23. Ну, иногда бывает дождь, и сезон, и все эти, ну, это но не, минус 30 у вас не бывает, не бывает никогда? Нет, никогда. Даже минус 15 у нас И что бывает. вы одевались? Тепло? Вот, или нас просто... на, нам советовали купить эти, ну, куртки. Ну, купили, конечно, но помогает, помогает, но все равно, все равно, человек, который живет здесь, актив, который первый раз, ну, первый год, ну, первый год, ну, были очень, были очень трудные для меня лично, но со временем, я даже решил обратно домой поехать, я не стесняюсь вам говорить, я решил обратно домой поехать, мы приехали пятерем сейчас, один, при, один обратно уехал домой. Он уехал. Из-за холода? Главная причина, Нет. почему он уехал. Он говорит, что я вам объясню. выходе на улице холодно. На учебе ничего не понимает. Потому что это -то, я только что говорю про языковую барьер. То, что мы проходили на подготовке факультета, это вообще это ничего. Это там нам обучали подъезжей, то есть, допустим, третий подъезж, четвертый, как можно идти к атуру, или как можно... Ну, о сложностях русского вот. языка это а ты, русский А ты, когда первая лекция, там ты сидишь, и преподаватель не знает, если иностранный, он читает свою лекцию и все, ничего не понимаете, это вообще вот. Вот он говорит, что Трудно на учебе, трудно это... это погода. погода. И вообще он сам, потому что дома мама, папа готовили, кушали. Ну, мама готовила, кушали. И он сам должен готовить и кушать. То есть он должен быть ответственным. То есть поехать, что я должен вставать какое-то время, поехать на учебе и потом делать... Ну, Обратно домой подготовить, потом домашнее задание, успеть быстро спать и потом обратно. Это было очень тяжело, это не Лико. Лико говорит, но ну, ре, в реальной жизни это очень тяжело. Вот он решил уехать обратно. Но четверо все-таки остались, четверо да, осилили. Есть, да, мы четырем остались. Ну, вот если один, они его отправили в Уфу. В Уфу? Да, в Уфу, да. Он там учится, сейчас он тоже на магистратуру. Mm -hmm. Вот такие трудности на самом деле. Вы согласны с этим, Ван, что вот холод, язык и нету мамы, так, так обозначим эти проблемы, дома а, да, У вас вот, вот какие были трудности? У меня да, трудности тоже холодная погода вообще. нас Китае я особенно на юг, там живу, но всегда там тепло. Но миру спиро пивает, не так? Холодно. Всегда минус один, два, ну, максимум пять. А так. какие еще, помимо этого, у вас вот были трудности? Да еще язык тоже проблема. Когда приехал, вот, вообще, ну, типа, плохо знаю. Даже, uh -huh. Ну, общаться проблема есть. Даже в магазине, я не могу точно сказать, что я хочу купить, uh -huh. что именно мне надо. Просто, ну, париться показать, вот это, это мне надо. <laughs> И все. Даже это в течение где-то три месяца вообще ничего не говорю. Не меня вообще. Наталья, вообще. я знаю, что вы работаете в ассоциации иностранных студентов и аспирантов, да, вы активист mm -hmm. этой ассоциации, вы скажите, иностранные студенты и аспиранты, которые здесь учатся, помимо того, что вот обозначили наши гости, что еще, а, какие еще трудности они испытывают, помимо погоды, языка и отсутствия, скажем так, дома, домашнего тепла? Ну, это, наверное, самые основные главные проблемы, которые их всегда беспокоят. Из-за того, что они не знают языка, проблема с тем, что заселиться в общежитие, документы какие-то оформить, в больницу сходить, то есть тоже языка не знают, где находится, как объяснить, даже элементарно, что болит, там показать только тут, тут. Вот, поэтому ассоциация э, всегда готова откликнуться любому новому студенту, который приезжает из-за границы. Э, мы встречаем их э, в аэропорту, на вокзале э, и вот оттуда уже начинаем их адаптировать к России, Казани, э, как заселиться в общежитие, помогаем, как пройти медосмотр, дальше в магазин, даже элементарно, где купить принадлежности, чтобы пойти и учиться, одежда, все подсказать, новая еда, сходить какие в какие-то места с ними, чтобы они могли куда-то сходить, покушать там и все в этом духе. То есть помощь все таки есть. Если нет мамы рядом, то хотя бы, хотя бы есть студенты, да, так скажем, друзья. Вот у меня к вам, у меня вопрос, по поводу друзей. Вы очень хорошо сказали, да, что вам сказали, нужно много общаться, нужно много разговаривать. Вы, но вы не могли подходить к людям на улице и говорить, «Здравствуй, давай я хочу с тобой знакомиться и давай общаться по-русски». Да? Угу. Вот находить друзей, находить приятелей, находить какой-то свой круг общения, насколько это сложно... И настолько, Насколько вы сталкивались с проблемами вот, в, в, в этой связи? Люди, скажем так, общение. Так, что скажу. Знаете, если какой-то какой систем, когда приезжаем сюда, здесь, да, в Казани, я думаю, что если ты хочешь что-то делать, можешь делать. Допустим, есть много вещей, ты можешь заниматься. Допустим, я занимаюсь футболом. Я играл в футбол. Через футбол я могу познакомиться с людьми. Русский, татарин и все. Которые, с которыми я могу общаться. Ты можешь заниматься этот, как называется, ну, другие э, хобби, да, Увлечение. другие увлечения, которые могут тебе позволять познакомиться, ну, это не сидя дома, это известно, это точно, что не сидя дома, ты не, не научишь русский язык, то есть это только благодаря такие увеличения, я мог это быстро, ну, нет, у меня даже сейчас русский язык ненормальный, но я всегда говорю, то, что главное для меня, это если я говорю, пускай Человек, который меня, с которым я разговариваю, он меня понимает, и пускай я его понимаю. Это самое главное для меня пока. Потому что это, то, если мы можем общий язык понимать, это уже нормально. Личный не надо для меня пока. Вот. А что касается девушек. Да. Если у вас пятеро, пятеро молодых парней приехало в Казань, угу. Кто-то уже, кому-то уже удалось, может быть, свою жизнь уже так прочно связать. Как вообще знакомиться, знакомиться? Да, если я хорошо понял, вы спрашиваете меня, как познакомиться с этим... студентам иностранцам как-то уже интегрироваться, может, в семейную жизнь здесь, в Казани. Ну, есть много, есть много. Есть некоторые, которые женились, есть много такие. Вот и этот я говорю этот кто сказал же решение за тобой ты решаешь и все если ты хочешь какой-то что -то делать, это то вложи сила вложи все внутри и получается и все если не получается то есть это у тебя не хорошая методика надо менять и все если я сейчас спрошу вас ваш лучший друг да? откуда мой лучший друг это вопрос который я не знаю, ну, как честно объяснить. Серьезно, это <coughs> не знаю не как. Нас, настолько много у вас друзей, и все они лучшие, или все-таки ваши лучшие друзья единомышленники остались там в Бенине, они из вашей страны, или это уже россияне? С Нет, которыми вы здесь зависит находите? от вашего понимания, от лучших друзей, понимаете, да. Вот. вот, зависит от этого. Поэтому я говорю, мне это тяжело. Человек, которому вы доверяете. Вот так вот я сказала, что такой друг. Кому вы можете доверять здесь? Здесь? Вы хотите, чтобы я честно ответил? Да. Я только доверяю мою маму. Всю. И всю. Остальные ага. у меня просто друзья. И все. Наташа, если я вас спрошу, у вас здесь появилось много друзей, которым вы могли бы доверять? Да, я очень рада, что я сюда приехала, именно потому что у меня появились новые друзья, очень много новых знакомых, в том числе иностранцы и э, мои одногруппники. У меня просто у нас есть такое трио, три Наташи э, всегда вместе и другие подруги. Очень много новых знакомств, которым я очень рада и это очень ценно для меня. А почему вы думаете, вот почему он говорит, что как бы не удалось ему найти человек, людей здесь, которым он по полной мог бы доверять? Ну, зависит от человека, конечно. Кто-то может открыться, кто-то нет. Кто-то нашел человека, которому действительно сможет доверить все свои секреты и рассказать все, что у него на душе. А кто-то может доверить только все своей маме. Тоже зависит от человека. Ван, а вот что касается вас, вам удалось здесь найти хороших, настоящих ну, друзей? Ну да. У меня да. тут в Казани очень близкий трудка вышел. Очень хороший. Как зовут его? Да, Азат Саехов. Угу. Да. Ваш близкий, ваш, ваш ближайший друг? Да, очень-очень близкий, как и родной брат. Он ко мне в Шанхае в гости бил. я часто, ну, он живут в набережной чины, я тут часто угу. нет постоянно. То есть вам удалось здесь найти... Да, очень хороший друг. Мы вместе учили четыре года. Угу. Он постоянно мне помогает. А, лекции. Ну, он, конечно, он сначала сам пишет, и потом помогает мне переписывать лекцию. И те, которые я не понимаю, хорошие друзья. То есть люди, которые вам здесь помогали и в учебе, и в жизни? Да. А, такие. очень близко, таких постоянно. Много. Это не один день, не два дня. Постоянно четыре года течения течение помогают. Угу. Значит, хороший друг. Да, это важно. Я уверена, что у вас тоже в окружении есть такие люди. Нет. Вы меня, наверное, не поняли. Я сказал, смотря вашего понимания это лучшие друзья. Знаете, я очень осторожно отношусь к терминологии. туиса есть, лучшие друзья, лучшие друзья. Это типа, я тебе скажу, я люблю тебя. И не имеет никакого значения. Понимаете, это то, что я говорю в глубоком. Человек не может жить в России лет, 6 лет и не имеет некоторые друзья. Друзья бывает разные. Допустим, я могу сказать, что я с Наталью, с Ламбо, мы знакомы. Также я могу сказать, что мы друзья. Мы друзья? Так я могу так говорить. Поэтому я вам так объясню. Вот, ладно, думать, вот, если это в таком плане, у меня есть много друзей. Очень много даже здесь. Есть показано. Очень много друзей есть. Uh -huh. вот. Ну, ну с, кроме всего этого, я говорю, что я больше всего свою маму доверяю, вот, это то, что я говорю, а то есть друзья, конечно, но есть люди, которые, может быть, у меня есть много друзей, очень много друзей, но когда вы мне говорите лучшие друзья, это, это то, что я говорю, Лучшие, лучшие, лучшие друзья. Я не знаю. Может а быть. о чем вы пишете своей маме в письмах? Вот вы же рассказываете, или разговариваете по телефону, наверное, да? Что Я вы ей рассказываете? Нет, по телефону это очень дорого. Я из Бенина. <свекс> <свекс> Я с ней разговариваю по скайпу. О, по И скайпу, все, да. замечательно. Да, то есть вы можете по скайпу, наверное, да, часами разговаривать. Да. А что, что вы ей рассказываете? Ну... На своей жизни здесь. Да, я рассказываю, что происходит в моей жизни, допустим, ну, все ну, прогресс, который делаю, какие проблемы у меня есть, все, все, все. Если она, ну, потому что я могу следить за ее советом, допустим, да. вот Я ну, я рассказываю, то что есть, она меня советует, она меня советует. О, боже, русский язык до сих пор. Да ладно. Я рассказываю часто то, что и есть, и слушаю совет от нее, вот. А что я рассказываю конкретно? Вы хотите, чтобы я вам сказать, что я рассказываю, что? Что вы рассказывали? Что я кушаю? Что я куш, Ну это она узнает уже. Только сейчас я рассказываю, что у нас мама в Казани сейчас будет Олимпиаде, город красивый стал. Все это. Поэтому я говорю, я рассказываю про прогресс. Все. А то, все, что меня касается, я уже рассказывал ей, и она уже в курсе. Вот поэтому я только про прогресс рассказываю и все. Напоминаю, что э, нашим телезрителям и радиослушателям, что в эфире программа «Разговор по чесноку». Я Марина Хакимова, и в гостях у нас сегодня студенты иностранцы, студенты из разных стран, делятся с нами своими проблемами, впечатлениями о России и своими трудностями, конечно. Я хотела бы вот э, все-таки спросить. Я знаю, что э, что касается конкретно общения, первые годы у вас, да. б, у вас, у вас были здесь проблемы, да? Да. Фонмен что касается общения, знаете когда я приехал здесь в россию да я после подготовительного факультет после первого курса я начинал но ну, я сам говорящий, вот я начинал преподавать французский язык это мне тоже много помог Конкретно, какие русские традиции, так скажем, российские традиции, казанские традиции, может для вас были сенсацией или шоком? Вот, может быть, вы скажете, Ван? У меня тут все нормально, честно говоря. Я все это, ну... То есть, если, если кто-то вам говорил, надо обязательно выпить Но... водки, то вы соглашались, всегда вы уже знали, что отказывать нельзя. Или как? Как вот у вас... Ой, такой вопрос никто мне Честно говоря, я не знаю, как ответить. Ну просто тут, э, как сказать, ой, я не знаю, как делать, честно Но говоря. Ну вот какие традиции для вас были совершенно новыми, у вас это не принято в странах? Вот вещи, которые для вас а, только это, как сказать, у вас это еда, это то и то еда, это суп сначала, первый. Да, сначала у нас первое. Всегда, у, у нас это на оплату, после еды суп. У вас да. после еды суд, да. а у нас... А, Стоит, да, да, да, это. да. Mm -hmm. вот, а еще нет. что? Наташа, может быть, ваши друзья какие-то, кто, кто с вами вместе работает в Ассоциации иностранных студентов, вам рассказывали, что есть какие-то такие несоответствия, когда... Как.. Не знает человек, он не знал, что сначала надо... Не знаю, такого вроде особо не рассказывали. Единственное, что было уже рассказали, у меня наоборот было удивление, одногруппница э, не видела, как растут грецкие орехи, то есть как бы у нас они дома растут, э, прям дома дерево, и растут, они там падают, и такое, мы едим их, а я когда сказала, она была в шоке, говорит, я никогда в жизни не видела, как они растут, вообще такая удивление удивлении было, скорее, наверное, такие моменты, то, что мои друзья здесь удивлены тем, что у нас там в Кыргызстане. А для меня, в принципе, в Татарстане, в Казани все было такое привычное. А что вот еще вас, помимо, помимо этой истории с водкой, ну, знаете, удивило то, это, то, чего это, нет в вашей стране? Про эту историю вы только что-то сказали мне. Ну, я не понял, что ну, существует такая, такая традиция. Я, согла согла я согласен. И я согласен, что я не в курсе буду. Вот. А дело в том, что человек терапится, то есть он не хочет пропускать автобус. Я не знаю, я не, как и везде есть нормальные и ненормальные люди. Я не знаю, если вы можете, я не знаю, из, в каких состояний они были, чтобы я стал пить, выпить с ними тодин. Кто знает. Я могу вам рассказать они убили, ну, здесь, в России, да, две африканцы убили в таких случаях, mm -hmm. и нам рассказали. Поэтому, когда я попал на такой ситуации. Вы боялись очень сильно. Я даже убегал. То есть у вас был такой опыт. Наташа, расскажите, вот как ассоциация решает эти проблемы? ну Во-первых, когда к нам приходят с такими подобными проблемами, то скорее сразу идем либо в полицию, ходим в международный отдел, потому что все-таки должны решать их проблемы, там помогать всегда. Ну, по максимуму, смотря какая ситуация, в зависимости от этого, стараемся помочь соответствующий орган отвести или если это как-то в наших силах, то стараемся сами помочь. Но я знаю, что такие случаи происходят, в любом большом городе да. земли, и это везде так. И, и также я могу, также я могу рассказать помимо, вчера, уже три дня, я не сплю дома. Почему? Я сплю у своих друзей в гости. Они говорят, давай, давай, я даже много супов ел. Я это то даже успел научить готовить супы. Какой суп? — Много разных супов ну, солянку мне научили сначала, Райка. солянку. Солянка? Ну, борщ, они ну, приготовили, ну, когда я туда пошел, они солянку кушали. А если еще какой-то суп, называется, это холодный суп, я они сказали имя. — Окрошка? — Окрошка, да. Я кушал, вот с ними, я был с ними, вообще они мне показали город. У меня, ну, на машине покатались, все это. То есть, я согласен, что и везде есть норм, Ну, хорошие и нехорошие люди. Зависит от того, как ты относишься к, ну, к, люд... к людьми. Вот. То есть, вы три, три дня не ночуете дома, потому что друзья вас зазывают к себе, да. есть русские супы, да? ну, хорошие друзья. Говорят, зачем мы спокойно, ну... Даже если, и бывают такие случаи, если я хочу сдавать, у меня сессия, да, и я не хочу, потому что я живу вообще жить, вот, и если шумно, шумно на этаже, они говорят, давай, айда к нам, вот, туда пойду, спокойно, я этот, Учусь, нормально, и потом пойду. Счастливый человек. И вы говорите, что лучших друзей нет. Ну, ну есть друзья, конечно. Есть, конечно, хорошие друзья. Я называю хорошие друзья. Вот, это по-моему название. Последний вопрос хотел бы я задать вам. Ваши планы? Планируете вы оставаться в Казани и жить здесь долго и счастливо? Или все-таки будете возвращаться в Китай? Очень-очень хочу тут работать и жить, честно говоря. Mm -hmm. Да, я просто тут уже привык, уже тут шесть, ну шесть нету, уже тут жить. Я сейчас даже это обратно домой, я уже не могу привыкть, Уже не знаю сам самом деле, что. Даже это много, это иероглифы, я сам забыл, как... Забыли иероглифы? Да, куда делать в Китае, что Вот страшно для меня. Ну, я точно говорю, привык тут жить. У меня друзьями, друзья все тут русские, ну китайские друзья все тут побольше, честно говоря. Тут хочу работать жить. То есть вы однозначно решили остаться здесь да. и связать свою жизнь, и может быть детей здесь рожать, да, да? да. воспитывать. Да. Наташ, вы? Да, в Кыргызстан я не планирую. Останусь однозначно в России, а Казань это будет или какой-то другой город, я еще не решила. Но на самом деле Казань мне очень нравится тем, что здесь всегда очень много разных больших таких мероприятий, как универсиада, чемпионат мира по водным видам спорта. Здесь каждый вечер можно найти себе какое-нибудь интересное занятие, куда сходить, я не имею в виду клубы там или что-то такое, а именно культурное какое-то мероприятие, хобби, танцы, все что угодно, все что по вашей по душе Поэтому Казань это достаточно для меня в большом приоритете сейчас, например. Вы тоже планируете здесь остаться? Да, ну, как бы, ну, в России однозначно. В России однозначно, а да. А вы? Так, ответ на вопрос, планирую ли я оставаться в России? Знаете, я, конечно, с удовольствием вы хотел, но смотря этот, я не знаю будущее, поэтому я на этот вопрос только отвечу, время покажет, только время а покажет. Сердце вот что подсказывает? Знаете, сердце, я хочу оставаться здесь, так я хочу помогать свою страну, понимаете? Помогать своей стране? Да. Понятно. Вот. Спасибо огромное, вам было очень интересно с вами поговорить. Мы все люди, мы все равны, независимо от того, в какой стране мы родились и в какой стране мы выросли. Дружба, любовь, семейные ценности везде одинаковые. Я хочу пожелать нашим радиослушателям и телезрителям оставаться добрыми, понимать других и учиться миру и дружелюбию. Сегодня у нас в гостях были студенты-иностранцы, студенты, которые учатся в Казани и приехали из других стран. Это Унмено Марсиаль, студент из Бенина. Наталья Дедусева, студентка из Кыргызстана, и Пованг, Ванг, студент из Китая. Всего вам хорошего. Увидимся ровно через неделю. Разговор по чесноку на радио UFM.